Так, приветствую вас, близнецы, представители этого очень любознательного, активного знака. Ну что ж, давайте посмотрим, что вас ожидает в июле, основные его аспекты. Ну, само начало месяца, оно будет немножко напряженным, и к пятому числу там уже пойдут какие-то перемены. Они будут заключаться, прежде всего, в смене своего знака некоторых важных планет личных. Ну, например, из вашего... Из ваших близнецов, Меркурий, ваш, ваш же управитель, планета, отвечающая за коммуникации, за общение, за передвижение, за поездки, перейдет во второй дом, враг. Второй дом у нас непосредственно связан с деньгами, с имуществом, со всем тем, что мы имеем и зарабатываем и храним. правда чаще мы храним его в четвертом доме. Но обратите внимание... Вообще влияние рака вашего второго дома, ваших финансов будет актуально в течение всего месяца. Оно будет самым главным. Учитывая, что здесь сначала будет идти солнце, потом туда постепенно присоединится еще и Венера. То есть у вас сфера денег будет очень-очень скажем так, ну, не главный, но она, ну, в принципе, будет практически в центре. И, учитывая, что знак рака у нас связан с родиной, с семьей, с близкими людьми, то вот, наверное, будете как-то вы максимально взаимодействовать с теми людьми, которых вы считаете частью себя, частью своей семьи. Далее. Ну, кстати, этот аспект не показывает, допустим, миграции, переезды, наоборот, взаимодействие именно с родными с родными по вашим потребностям, по вашей душе. Наля Марс, планета активности, она переходит из 11 дома дружбы в 12 И 12-й дом у нас связан с тайными, совсем что скрыто, совсем всем, что не на виду и это часто бывает и заведение закрытого типа это могут быть какие-то тайные поиски врагов кстати в благоприятных показателях это действительно может быть иммиграция но в данном случае ну может в вашем случае это разве что может быть что-то такое форс-мажорное неожиданное не связанное с вашими желаниями ну мы будем смотреть постепенно будем раскрывать Аспекты, я думаю, что вам станет более понятно, что к чему. Значит, 9 числа у нас произойдет интересный аспект от Солнца к Урану. Поскольку Уран в 12 Солнце здесь будет транзитно в вашем доме финансов. То есть, наверное, решаются благополучно какие-то какие дела тайного характера. И еще, знаете, этот аспект, он будет давать какие-то неожиданные возможности для людей, для самозанятых людей, которые работают сами на себя сама по себе 9 видите она достаточно напряженная в эмоциональном плане поскольку здесь идет аспект луны и в оппозиции к урану ну здесь наверное еще есть смысл как-то побеспокоиться о своем здоровье Вот 8 9 и также это могут быть какие-то неблагоприятные обстоятельства для работы далее посмотрим что у нас еще будет так так. 13 числа у нас Венера образует благоприятный аспект к Сатурну. Сатурн находится в вашем по-моему, это какой-то, так, сейчас 7, 8, 9, девятый дом. Смотрите, это могут быть какие-то любовные взаимоотношения с кем-то издалека, приятное знакомство, которое, может быть, даже оформление официальное, отношения с человеком издалека. Ну вот, очень хороший, шикарный аспект. Супер для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу договориться с кем-то благоприятный период для получения высшего образования, для любой деятельности с лицами с иностранными лицами. Конечно же, здесь еще одновременно Венера будет образовывать квадрат к Нептуну, в на 10 доме. То есть это тема вашего статуса, это тема каких-то главных ваших устремлений, карьеры. Ну, знаете, может быть, вы будете немножко находиться в какой-то эйфории, в таком небольшом самообмане. Ну, иногда он тоже полезен для того, чтобы произошли какие-то судьбоносные процессы от нас независящие но через которые мы должны пройти. Так. Еще что у нас тут интересного, Меркурий будет образовывать аспект к Урану, тоже это будет 12-13-14 аспект уже начнет расходиться, то есть это какой-то благополучный, какие-то тайные сделки, Что-то удал... может быть даже какие-то тайные свидания, ну, или, или, знаете, неофициальный подзаработок, ну, тоже и помогать этому всему еще будет аспект от Меркурия к Нептуну. Вот, Да, он здесь достаточно точный. Да, очень хорошие возможности. Я бы сказала, что идеальный день для регистрации каких-то официальных документов, которые могут повлиять положительно на ваш статус. Ну, Можно выйти замуж, жениться, можно еще что-то сделать, я не знаю, может быть там официально устроить, устроиться на какую-то работу, не просто на работу, а получить какую-то очень важную должность которая здорово поднимет ваш статус. Обратите внимание на 16-17 число. Здесь будет Меркурий находиться в оппозиции. То есть, это уже яркий указатель на то, что знаете, для того, чтобы что-то получить, нужно будет от чего-то отказаться. Не большой какой-то нервозности, напряжения. Можете находиться под каким-то определенным давлением внешних обстоятельств. Но знаете, что это скоро пройдет. И просто... вот. Тут важно подстроиться просто под влияние этих аспектов и спокойно их пережить. Так, 18 Венера перейдет из, вашего, из ваших близнецов в ваш второй дом. Опять же финансов. И тут могут начаться какие-то дела, связанные с материальными средствами. Но еще здесь через день будет тоже смена знака меркурий из вашего второго перейдет в 3 это признак того что где-то вот, начиная с числа там 20 было бы благоприятно куда-то уехать переехать поменять свое место дислокации может быть где-то в чем-то засветиться заняться какой-то более активной социальной актив да, до социальной деятельности больше заявлять о себе светить можно участвовать в рекламе в каких-то активных мероприятиях это действительно принесет вам удачу и популярность обратите внимание на вот этот вот квадрат смотрите венера в соединении с лилит и делает квадрат красный напряженный аспект к юпитеру юпитер в вашем одиннадцатом доме дружбы и вообще больших коллективах, знаете, некая самоуверенность может наблюдаться, чрезмерная, может быть, уверенность в каких-то своих возможностях. Ну, может быть, будет шанс рискнуть, что-то осуществить, но может оказаться так, что то, что вы возьмете на себя, это может быть для вас очень сложным, неподъемным, но вы сможете преувеличивать свои возможности, относительно взятых на себя обязательств. И завершает наш месяц вот такой интересный аспект. То есть Марс идет на соединение с Ураном, здесь соединение с узлом. Это очень важный динамичный аспект, говорящий о том, что ну, он дает энергию взрыва. Знаете, когда какое-то дело, которое стояло на месте, вдруг начинает активно двигаться, впрягается и буквально плюет как танк. Ну, на глобальном уровне это могут быть какие-то мировые процессы, связанные с началом активной деятельности, когда ну, все переходит в активное движение, что-то начинает меняться. Ваша жизнь здесь оно идет по 12 полю. Это что-то, опять же, я напоминаю, это тайное, скрытое, нефишируемое. Хорошо для тех, кто занят ну, в какой-то, может быть, благотворительной деятельности, волонтерской деятельности, работает в заведениях закрытого типа, в том числе. ну, Или, например, разведчик, то есть за кем-то следит, за кем-то наблюдает. Одновременно здесь, в вашем доме финансов, здесь вот видите, такой интересный аспект, поскольку все планеты женские занят, связаны с кармой рода, с кармой семьи и в аспекте к Юпитеру ну, что-то крайне неблагоприятное, знаете, может быть получение каких-то неприятных новостей от близкой женщины, от близких родственников, какая-то необходимость внести Какие-то свои средства, на что-то потратится, но оно как-то может вас ну, не сильно радовать. Вы знаете, вот будет соблазн. Будет огромный соблазн. Но впоследствии, ну, то ли у вас сил не хватит, что-то вот довести до конца. Ну, вот лучше не брать на себя ничего лишнего. Ну что ж, надеюсь, что этот месяц будет для вас удачным. Пожалуйста, напишите свои комментарии, ставьте лайки. Это продвигает. Канал, комментарий, желательно, чтобы были больше пяти слов. Подписывайтесь и до встречи в следующих прогнозах.